Друзья, кто из вас смотрит наши ролики ровно 7 минут, а? Сознавайтесь. Сегодня обзорный ролик небольшой, не буду вас мучить. Хотел рассказать про, про новиночку, их у меня вот столько. Новиночка интересная, такого я мало видел во всех наших русских интернетах. И вообще в мире маловато. Но эти вещи существуют, и мне они нравятся. Что это? Это жидкие, жидкие СО2-эстракты пряностей. Жидкий экстракт пряностей это что? Это вот экстракт черного перца, экстракт э, душистого перца. В общем, а вот, кстати, адский ад. Экстракт красного перца стручкового. Я не знаю, сколько вот здесь в этом пакетике, в этом пузыречке миллионов по сковилу, но это жестко. Вот, значит, в чем здесь момент? Жидкие экстракты получаются с помощью углекислого газа без всяких там растворителей, без всякой там химии, просто жидким углекислым газом при высоком давлении заливают сухие пряности, потом резко понижают давление. Каждая клеточка этой пряности взрывается и выделяет свой экстракт. То есть все содержимое клеток берется и вытаскивается жестко, вытаскивается углекислым газом из, из каждой клетки. Потом перекачивается в испаритель, углекислый газ испаряется остается вот такая жидкость то есть душа пряности вот самое самое ценное что можно там взять да, из, из пряности и вот эти вот э, жидкие пряности вот в таком виде мы вам решили предоставить плюсы плюсы. первое самое главное чистота это микробиальная чистота и сильнейшее э, бактериостатическое действие они убивают всех Бактерии, которые могут <смех> убить, да? <смех> вот, это э, стандартность, стандартизация Стандартность по э, по вкусу, всегда Третье, это растворимость Растворимость, конечно, условно, потому что это все-таки это масло, да? ну далее это арома масла но оно образует, этот жидкий экстракт образует такое что-то золь, какую-то суспензию, если ты смешиваешь его там в рассоле вот в наших рассолах для шприцевания, рассол для шприцевания там мясницки соли для велинии для шприцевания, там как раз эти жидкие экстракты есть вот три плюса я вам рассказал, то есть ты можешь накачать, ввести специи прямо в кусок мяса в жидкой форме эти экстракты, они неудобны Почему? Потому что вот здесь, вот в этих 10 миллилитрах жидкости находится 200 граммов, ну, в пересчете на один, на нормальную натуральную пряность, 200 граммов, например, красного перца, стручкового, или вот 200 граммов душистого перца. Ну, 200 грамм душистого перца это много, да, согласитесь. То есть я м -м, решил дать вам тот инструмент, который пользуюсь сам у себя в работе, ну как технолог, да, когда делаю смеси вот эти инструменты я даю вам в чистом виде, можете с ними делать все что хотите что можно сделать, нанести его на носитель на носитель, это может быть соль, просто э, вылить, берешь э, 192 грамма соли выливаешь туда вот держим этого э, флакончика, хорошо хорошо размешиваешь и ты получаешь 200 граммов э, экстракта какой-то какой пряности, ну вот кориандр там или черный перца, естественно они там отличаются по, по сильной концентрации, но в принципе для домашнего использования мы, вот, можно приводить все к одному знаменателю 200 граммов из этого э, флакончика, вот я про что вам говорю, да если мы хотим сделать чистую пряность, стерильную, но сухую делаем, берем 200 грамм например там фруктозы, э, сахара, соли даже манки, ну манка не растворяется, но если кому-то нужно в сухом виде вы можете сделать 200 миллилитров масла обычного растительного масла там растворить у вас будет 200 миллилитров экстракта масляного, да? для бани, для сауны, там, для выпечки, для консервации, для кремов, для мази, для чего угодно если вам нужно действующее вещество этих пряностей в чистейшем виде, вы можете это использовать у нас в ассортименте есть, есть сухие экстракты это то же самое, я просто беру их наношу на глюкозу, на дикстрозу и растасовываю и продаю мы используем это и в наших смесях естественно, да, части из этих экстрактов еще момент есть, Продаются всякие отдушки для бани, вот я рядом не стоял, как говорится, лампочку не держал, но э, вот мой личный опыт, э, я попробовал там какой-то экстракт, я не помню, лимона что-то или там какую то хвои -хво, в баню добавить, у меня сильнейшая аллергия, аллергия возникла, прям сильнейшая, у меня прям ну это личная моя история, в общем, я знаю, что э, способов экстракции э, каких-то активных веществ из пряностей, трав, э, плодов и корней есть много, э, основной способ это более дешевый способ с помощью жидкого растворителя, жидким растворителем может быть спирт, ну просто заливаешь там, растер там коренушечку, да, залил спиртиком, сделал настойку, настойка, это по сути экстракция, вот, а есть еще способ получения олеорезинов, либо берем просто натуральные специи, либо берем СО2 экстракта, мне так кажется Отличить можно, ну, если в разведенном виде, вот вы видите, покупаете, вы не отличите. В чистом виде олеорезины это такое мазеподобное вещество. Это знаете, как вот CO2-экстракт и олеорезина отличаются между собой, как гудрон и бензин 95-й, вот так же. То есть здесь гораздо более высшие фракции остаются, потому что его же испаряют, там, Любой жидкий растворитель воспаряет испаряют нагреванием. Да? При нагревании вылетучится верхняя фракция всего-всего. да? И верхняя фракция пряности тоже теряется. Здесь при минусовых э, температурах минус 37 и ниже. Минус 37 градусов и ниже. Остается самая ценность, самый кайф. Вот я за них поэтому и топлю. Так по-русски говоря. Вот такая вам рекламная пауза. Что хотите с этим, то и думайте. Да? Но это чистый инструмент. Это профессиональный инструмент. И если кому-то это нужно, вы можете поставить из своей полочки и использовать по потребности. Берете... Вот этот пузырек берете 200 граммов по простому, 200 граммов э, фруктозы, сахара, соли, масла, неважно чего, э, то, что вам будет удобнее ближе, да, ну лучше все, все что-то растворимое в воде, размешиваете в блендере или ложечкой размешиваете вот содержимое этого пузыречка в 200 граммах, ну или там полпузыречка на 100 грамм, понятно, да? Вот размешали и этот порошок, эта смесь у вас будет уже чистой пряностью, один к одному к натуральной пряности. Да? То есть 100 граммов перца вы получите, только в виде ну, белого порошка. И уже потом эти э, экстракты вы используете просто как обычный черный перец. Сухой экстракт, как обычный черный перец. Грамм черного перца заменяет грамм этого экстракта. Вот так, понятно? По-простому? Так что так. До встречи. Увидимся. У нас еще много интересного.